Всем привет! Это Илья Рахманин И сегодня мы тянем кабель на каком-то заводе Производят натяжку кабеля и лебедки и консультируются со мной очень приятно Вот такими траверсами поднимают И опускают, переставляют Морские контейнеры с Козловыми кронами О, гарант сервис Сейчас заезжаем в мангар Будем менять Фонари течение. Заехали в ангар сейчас бы вот эти вот светильки менять на новые и другие такие светильные лампочки Ставим лайки, подписываемся на мой канал, подписываемся на меня в соцсетях. До встречи!